Они ненавидят тебя, потому что завидуют И только ты знаешь, где найти модную шапку на эту зиму Магазин шапки всем, Вайнера 30